Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Щерба и я представляю компанию «Осама». Мы запускаем серию видео об осушителях воздуха. В этом ролике я не буду вам рассказывать о принципах действия, подборе, расчете, а тем более о типах осушителей или выборе конкретных моделей. Сегодня я вам расскажу о тех проблемах, для устранения которых были придуманы данные приборы. Итак, проведу аналогию с медициной. Есть какое-то заболевание с определенными симптомами, а именно повышенная влажность в помещениях, запотевшие окна, особенно пластиковые, выпадение конденсата на стенах, потолке или других поверхностях. Все это ведет к образованию плесени или грибка и, как следствие, может нанести вред нашему здоровью. Также нам это грозит незапланированным ремонтом, трате денег и сил. Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с поиском средств по удалению плесени или грибка в ванных комнатах, туалетах, кухне. Кто-то мучительно удалял ее с поверхности стен или потолка или окон, то есть фактически искал лекарства для лечения болезни. Большинство рассказывают нам о том, чем хорошо выводится плесень, как с ней бороться, но о том, почему она появляется и что нужно сделать для того, чтобы она не появлялась в осе, говорят немногие. Давайте докопаемся до сути, устраним даже малую возможность появления избыточной влаги в помещении, конденсата и, как следствие, плесени. Большинство из нас знают, что плесень это гриб, маленький, но гриб. Что нужно грибам? Это повышенная влажность и э, достаточно высокая температура для их произрастания. Именно с этими двумя параметрами воздуха нам и нужно с вами работать: с температурой воздуха помещения и его влажностью. Самое основное и, пожалуй, единственное решение – это правильно работающая система вентиляции. Повторюсь, правильно работающая. Только вентиляция обеспечит нам одновременно нормальные показатели температуры и влажности. Что значит правильно работающая? То есть это та система вентиляции, которая обеспечивает нам заданную определенную кратность воздухообмена. Иначе говоря, сколько объемов воздуха помещения в час она обменивает. Для разных типов помещений кратность воздуха обмена своя. Для жилых помещений одна, для производств другая, для бассейнов третья, для офисных помещений своя. Главное, чтобы кратность воздуха обмена соблюдалась. Я не буду вам сейчас рассказывать о естественной вентиляции, механической или комбинированных системах. Скажу только одно, чтобы наши помещения дышали, оттуда должен постоянно удаляться отработанный воздух и туда должен постоянно поступать свежий, иначе никак. Например, рассмотрим самую распространенную жизненно необходимую систему вентиляции в квартирах. Так, у всех у нас э, на кухне или в санузлах есть решетки, через которые воздух удаляется, а приоткрытое окно является притоком. То есть, через приоткрытое окно свежий воздух с улицы поступает в помещение, двигается в сторону э, кухни и санузлов, где удаляется выше кровли здания. К сожалению, приоткрытое окно мы держим не постоянно, открываем его лишь временно, тем самым мы нарушаем баланс температуры и влажности внутри нашего помещения. Без постоянного поступления свежего воздуха с улицы наша простая вентиляционная система перестает работать. В итоге мы имеем повышение влажности в помещении, дисбаланс температурных режимов и появление плесневых грибков. Теперь об образовании конденсата, почему он появляется. В воздухе содержится вода, и при контакте более теплого и влажного воздуха с какой-то поверхностью более холодной или средой происходит образование конденсата, именно выпадение. Возьмем простой пример. Только что помылись в ванной, заходим туда со стаканом холодной воды, и на стенках этого стакана образуются там чуть ли не огромные крупные капли конденсата. То есть фактически Холодный предмет у нас попал в среду с теплым и влажным воздухом. Тот же процесс происходит и на окнах, особенно если это пластиковые окна, они закрыты и нет нормальной системы вентиляции. Теперь прислонимся к стене, мы чувствуем, что она более прохладная, особенно если это стена из бетона. И при более высокой температуре и более высокой влажности, на прохладных поверхностях начинает конденсироваться тот водяной пар, который содержится в воздухе, то есть выпадает точка так называемой росы. И теперь рядом с этой стеной прохладной включим чайник, заставим кипеть. И мы видим, через некоторое время образуется конденсат на этой более прохладной поверхности. Подводя итог, можно сказать о следующем. Чтобы у нас не было плесени дома, нам нужна правильно работающая система вентиляции. Только система вентиляции позволит нам контролировать оба параметра одновременно, температуру и влажность воздуха. Безусловно, можно регулировать и температуру, и влажность по отдельности. То есть с температурой здесь все понятно, это либо обогреватели, нагревающие наш воздух, либо кондиционеры охлаждающие. А вот с понижением влажности выход у нас здесь только один, это установить осушитель воздуха. Спасет ли он меня, если с системой вентиляции уже ничего не сделаешь, спросите вы меня. Да, безусловно, спасет. Именно об осушителях воздуха, а точнее о сильно действующем лекарстве от болезни повышенной влажности пойдет речь в нашем следующем ролике. Я вам объясню принцип действия работы осушителя, ну, хотя наглядный пример со стаканом с холодной водой многое объясняет. Я вам также поведаю о типах и видах осушителей воздуха и расскажу об основных параметрах данных приборов. В последующих видео мы поговорим о подборе и расчете осушителей воздуха, о требуемой вам модели, об осушителях воздуха для бассейнов и в том числе и о производителях данной техники. Для глубоко интересующихся я расскажу об устройстве этих приборов, об их особенностях, а также о приборах автоматики и контроля. Мы готовы бесплатно и профессионально подобрать вам осушители воздуха, в том числе и осушители воздуха для бассейнов. Хотите? тогда пишите нам или звоните. Все контакты есть в описании к видео. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, оценивайте видео. А на этом все. С вами была компания Асама и я, Дмитрий Щерба. До новых встреч. Пока!